Всем привет, Флони. Артем Авдей. Сегодня у меня новый скин. Как вы знаете, у меня новый год. Несколько наушников у меня. Сапочка. Так, как, да, так. Я построю себе новый бюнек. Я... Самой нише. Так. Оп. Перей Термане все испортил. пора а, перефедерация. Так, все впервые подключилось на почту. Ну, кто-то снимает от водителя, творческом... а кто-то на выживание. Ну, пусть так. Нет. Там еще она недоделано. Да я сейчас все починю. Ну, сейчас посмотрите, мой домик. Если видите, как что вам будет награда? Снять изюпу приниума и. Да. Сама яма Огромная реклама и бан. Если добавите... Это такой. Это вы мне добавите. Это пьяный, у нас у вас будет много рекламы, и видео будет вписано. И мы закончимся, да? А еще, а еще нам будет так. Так. Так, лежат выживание. Так, сейчас посмотрите мой дом. Ты даже не можешь. Вот, посмотрите. Это мой дом. А! А, дядько, я тебя не пускаю. Не ходи еще у Я так больше не буду, мам. Простите за технические неполадки. Неполадки? Так, простите за технические неполадки. Просто критер хотел, чтобы моего дома не было. Пожалуйста, как вышел за да, критера? В какой версии? Напишите в комментариях. Ни в каком версии оставят криперов. Ну, может. Ну что удалят. Напишите в комментариях, какой версии удалят Критера. Если Если напишете, значит значит я покажу только версии, потом я перейду в такую версию и буду в, в эту играть. Вот мой дом. И переключаться на выживание. Че, за, че, в дом, а то. А как Крипер Так. Время... Ты, же зак... ты же не закрыл дом! Ты же не закрыл дом на ключ. На... Или на замок. Пропой еще разок. Так. Ой. Земля. Посмотрите, да какой тема меч крафтил. Да. Я все очень долго делал, прям за три лет. И вот как выглядит. этот. Это, это умно вибаса Осип. Если хотите построить покойно, напишите, напишите в комментариях. Да, потом теле, потом и идите по моей ссылке, где я играю. И... Миша уже ушел, так. Так, вы знаете, я поменял с кем теперь у меня... Теперь у меня в нефтонаушниках шапка Нового ну, года. меня даже мечи нечего Так, у меня вот... В третьем, кабин... в третьем кабинете ничего нет. А в... ну нет, но есть. Верх есть. А на этом видео мы заканчиваем. С вами был Артем А Ага, строй. А с вами был Артем Авдеев. Всем спасибо, всем пока.